Всем привет, меня зовут Глеб и вы находитесь на канале Бесплатная школа видеоблогера. И сегодня я вам расскажу о трех показателях, которые влияют на продвижение видеороликов. Первый ⁇ это удержание аудитории. Та самая процентная характеристика, которая показывает, сколько людей посмотрело ваше видео до конца. Удержание аудитории ⁇ основная метрика YouTube, но далеко не единственная, которая влияет на множество показателей. Вторым фактором является оптимизированный заголовок и описание. Важно знать, по какому принципу проставляются метки, каким образом подбираются ключевые слова. Они должны встречаться в заголовке и в первых строках описания. Кстати, уже есть видео о подборе ключевых слов на примере ссылка будет в описании еще немаловажным шагом является перелинковка видео с похожими роликами и размещение конечных заставок и подсказок в самом видео третий фактор это просмотры ролика youtube не может игнорировать ролики которые посмотрели много человек к тому же есть и отдельный фильтр выдачи по количеству просмотров многие его используют но тут важно помнить что накрутка ни к чему хорошему не приведет если вы купите просмотры ботами то упадет удержание и ролик в топ не выйдет. Еще больше интересного и полезного смотрите в нашей бесплатной школе видеоблогеров, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, задавайте вопросы в комментариях, учитесь вместе с нами и не забывайте ставить лайки.